Рубрика Польский язык Улыбнемся вместе. Если вам понравится и будет много просмотров, я обязательно сниму вторую часть. Бзык ⁇ это причуда. Чашка ⁇ это череп. Хуляй нога ⁇ самокат. Гривна ⁇ это штраф. Набич ⁇ приобрести. Напивок ⁇ чаевые. Овощ ⁇ это фрукт. Памятки ⁇ сувениры. Пилка ⁇ мяч. Плетка ⁇ сплетня. Пукач ⁇ стучать. Склеп, магазин, сподня, брюки. И последнее слово на сегодня это урода, которое обозначает красота.